Спасибо. Всем участникам добрый вечер. Начинаем наше общение. Но ну, я надеюсь, хоть сегодня активность будет более-менее после Темы такой после трех роликов. Ну а для того, чтобы разговор состоялся более конструктивный и поменьше сидели в окопах пчеловоды, а только слушали, а принимали непосредственное участие. Я сейчас вам наберусь смелости, зацитирую сам себя из самой первой книги. Надеюсь, что культ личности мне не пропишут, но это нужно озвучить. Итак, у кого эта книга есть, предисловие, о «Творческое пчеловодство десятилетней давности». Последний абзац, предисловие. Мною в общей сложности было потрачено более 10 лет наблюдений и поисков. Но охватить многогранность этой методики одному не под силу. Я хочу надеяться, что моя работа на начальном этапе практического утверждения технологии послужит другим стартовой площадкой для ее последующего творческого применения. Чем больше индивидуальности будет проявлено в данной теме, тем больше возможностей и достоинств технологии будет раскрыто. К чему я это говорю? В последних роликах я показал о возможностях соединения семей напрямую среди дня с кратковременной изоляцией маток в пересылочных клеточках. До этого я как-то оговаривал, уже эту тему. Не было, ну, в общем, лет 30 назад при подсиливании отводков я заметил такую вот особенность, что беру рамку с расплодом, с пчелой, подсаживаю из семьи там, где нормальная плодная матка, то есть все полноценный ритм жизни биологический. Пересаживаю эту рамку с расплодом и пчелой, не стряхаю, без маточный отводок. Никакой бойни, никакой драки, все целое, все хорошо. Ну, как-то за ненадобностью особо интерес не проявлял к этому. Затем прошло время со временем. Нужно было в осень объединять семьи. Вспомнил эту особенность. До холодов ждать, еще до изолятор, еще изолятор был где-то там далеко в проекте подсознания. Это было лет 30 назад. А изоляцией я занимаюсь 20. И вот для того, чтобы объединить без вражды две семьи среди дня, я вспомнил эту особенность при подселении тогда отводка Забираю маток в клеточках и объединяю буквально там за короткий промежуток времени. Все это я в ролике последнем показывал. До сих пор звонки не могут люди осознать и понять, ну, такого практически, ну, нереального этого поверить, что такое может быть. Обычно сейчас, особенно в осеннее время, тяжело с этими объединениями. Газеты там, ароматизированные, сиропы, в общем, все, все что можно, применяют, но не получается. И вдруг... Вот так. И все, все это увязано будет в дальнейшем в тему изоляции маток в зиму. Наш пчеловод местный Григорий Лещенко заметил, что если, начиная с последнего взятка, маток изолировать предварительно не в изоляторы сразу, вот они работали все лето как родные сестры, а предварительно в бесконтактные пересылочные клеточки. Там только пчела контактирует с маткой через хоботок. Кормить не кормят, но не общаются с маткой и не слизывают ее вещество, как это в изоляторах проходящих. И эти, все эти матки затем через месяц и больше взяток проходит, все нормально, берут они как положено товар, и даже можно закармливать, и затем... Переселяя их в изоляторы, они сохраняются без всякого. То есть, возможно, через плавный такой контакт, через феромоны, а не жестко через слизывание вещества. Произошло плавное смешивание феромонов и вот, такое, вот такая толерантность к маткам. Но это так, начало разговора. И почему я зачитал, зацитировал выдержку из своей книги. Тема серьезная. И вот буквально после того, как я ролик последний выдал о соединении семьи напрямую, через клеточки, звонит мне пчеловод Сергей Одесса. Кому интересно, кто хочет пообщаться, я спросил разрешения дам телефон их. И вот он говорит, маток по 6 штук в пересылочных клеточках он зимовал без проблем стопроцентной сохранностью. Но предварительно, вернее не предварительно, а вот в активный сезон, когда еще тепло, садил в клеточки, а затем в зиму открывал небольшой просвет для прохода одной пчелы, чтобы матка не вышла. Ну, знают пчеловоды конструкцию этих клеточек, когда можно открыть отверстие для прохода пчел. И вот в зиму пчелы одиночные заходили. И так он их сохранял до весны. Судьба заставила, послабли семьи, маток много, жалко было. И вот, вот такой положительный результат. Но дальше еще интереснее. Он даже изолируя в эту бесконтактную клеточку основную матку в семье, подсаживал из нуклеуса, точно так же в клеточке, матку, сразу же помещал в семью рядом, и они ее кормили и сохраняли, и до самой весны эти две матки выживали. Как они работали, клеточки стояли по три через медовую рамку в улье. Утопал у нарики, сколько можно было видеть, где-то там, ну, сантиметров, может, три от верхнего бруска вниз. И при холодах минус 20, говорит, боялся, что бросят, уйдет клуб вниз, ложил сверху корма, чтобы выманить пчел. Ну, короче говоря, победители не судят, все, матки выжили, лето отработали наравне по качеству с остальными. Но тут еще один нюанс, я не знаю, пчеловодство только начинается, нормальное и серьезное. Он плодных мат перезимовал в пересылочных клеточках в доме, вне клуба. Брал по 15 где-то пчел, клеточку, канди соответственно, и они при температуре 20 градусов находились. Единственное, что каждые две недели он менял, брал из клуба свежих пчел и менял свиту в клеточках. Из 10 маток выжило всем. Все матки сезон проработали наравне по качеству со всеми. Но я не знаю, меня после того, как у меня матки закоченели, а затем выжили и стали нормально работать, и сезон отработали, как часы, меня уже ничем, наверное, не испугаешь и не удивишь. Я думаю, что тема серьезная, перспективная. Впереди еще нас ожидают, ой ее какие интересные открытия. А как раз вот... Этот, эта тема банк маток нужна для двухматочного старта, для двухматочного развития, то, что уже работает и в чем пчеловоды будут нуждаться. Где как сохранять, вот пожалуйста, какой вариант в изоляторах по две матки. Это было начало, я так понял уже и чувствую, что моя тема изоляции, то есть зимовка в изоляторах по две, там есть потеря, угроза потери а, возможно, через пересылочные клеточки, как Григорий Лещенко это делал, будет, не будет никаких проблем, также же останется эта тема и этот способ сохранности. И второй способ сохранности, вот, пожалуйста, вариант пересылочных клеточек и вариант банка маток Тоже там, по всей видимости, тема будет, то есть успех этого варианта, Будет В основе этого успеха будет лежать предварительный контакт через непроходящие отверстия, то есть из хоботка в хоботок, чтобы пчела не контактировала напрямую с маткой. Ну а затем, возможно, через время можно будет запускать их и уже до такого общения более тесного. И очень хочется надеяться, что тема заинтересовала, и участники сегодня примут активность в обсуждении. Пожалуйста, я задал тон общению. Будьте добры, подключайтесь к обсуждению. Так-то некоторые... Добрый вечер всем, кстати. Некоторые же периодически пытаются там зимовать, допустим, в микронуклеусах. И что-то вот ни у кого не получается. Но я так понимаю, раз, раз это можно сделать, значит, нужно просто подобрать температурные условия. Может быть, действительно там смену пчелы какую-то. Ну, в общем, влажность, может быть, вот это все под, под, подбирать уже опытным путем. Продумав сначала, конечно, так-то интересная, конечно, тема. Ничего себе, с горсткой пчелом мат, маток перезимовать, так это вообще бы классно. Я не случайно зачитал фрагменты своей книги, одному не под силу. И зела я свое, сколько раз делаю на этом ударение, что зела я организовал не для того, чтобы читать вам лекции, пускай лекции читают профессора. А мы пчеловоды практики, и время на месте не стоит. И мы должны между собой обмениваться вот этими наблюдениями. Я говорю, за, за одну только эту неделю у меня при вот таких вот экспериментальных, экспериментальных условиях и экспериментальной моей позиции на пасеке, и то я, я в шоке, честно говоря, вот от, от того, что начал, задал тон объединения напрямую семей, и вот, пожалуйста, сколько начало обрастать, какими важными, ценными сведениями, сведениями, наблюдениями, с практическим подтверждением то, что уже работает и должно работать, и будет работать у пчеловодов в практике. Все нестандартные ситуации. Все, что кто замечает, пожалуйста, не держите в себе. Вам может это показаться несерьезно. Кто-то стесняется сказать из-за того, что думает -то, какой-то пустяк. Засмеют, затюкает Ничего подобного. Есть комментарии. Комментарий один написал, вот у меня такая вот идея, вот, вот такая просто есть идея. Ну сделай ее, обкатай практически, мы тебе стоя поаплодируем при случае успеха. Если не успех, значит посочувствуем, поймем. Так что я еще раз подчеркиваю то, что мы здесь для того, чтобы вот выуживать эти тонкости и нюансы. Хмара говорил, тот, только тот, кто умеет замечать мелочи, имеет право и умеет проанализировать, логически проанализировать ситуации и применить его практики, с для дела. Пожалуйста, подключайтесь. Тема интересная. У кого-то что-то есть. Наверняка вот сейчас слушает больше 70 человек. Просто слушает. У кого-то что-то есть, но он думает, это, это как-то как не, не, не вызывает интереса и ничего там особенного. В мелочах и в тонкостях, на первый раз, которые, на которые даже не смотрели раньше, сейчас сворачивают целые пласты этого консерватизма, старья и абсолютно новые технологии появляются из вот этих вот, казалось бы, незрачных на первый вид и незначительных мелочах, темах. Слушаем. Вот еще такой важный момент. Вот, если вспомнить вот эту зиму, которая была, вот у нас, допустим, в Краснодарском крае две недели было 20-25 плюса. Зацвел фундук, то есть Пошла, причем очень хорошо пульца пошла. Матки начали работать. Э -э вот у Сереги из Италии такая же ситуация была. И, и, короче, некоторые матки, поэтому, я думаю, не дожили до весны, до нормальной э -э рабочей весны. вот А если будет несколько маток, тем более, в одном клубе, то это как, как минимум они выберут одну, ну, как-то для себя. То есть остальных бросят. Вот я думаю, если вот, допустим, в наших условиях тогда об этом задумываться, то нужно прежде всего задуматься о, зимо о зимовнике со стабильной температурой, чтобы, допустим, от ноября и до марта примерно. По крайней мере таких скачков не было там ну как-то чтоб сравнивалось это все ну для того и щука в озере что карась не дремал конечно будут нам эти качели вот такие контрасты погодные заставлять приспосабливаться то ли это будет ульи ппу Фактически, это тоже шамшанник и тоже зимовник. Что деревянный будет в амшаннике, что ППУ будет на улице. Фактически то же самое. Так что применимся, приспособимся. Это уже такие, я считаю, технические издержки. Куда? Да, аномалий, тепло пошло. Почему изолятор, кстати, родился и тема изоляции? Потому что пошли оттепели среди зимы. У меня в мыслях не было... 20 лет назад, о борьбе с клещом, там еще каких-то биологических тонкостей. Это я уже когда с Марой, с Марой познакомился, мы в этом тандеме уже чудили, так будем сказать. А вообще изначально и основную цель я преследовал в конце 90-х избавиться от зимней активности, маленькой клеточки, всего-навсего. Поэтому применялся тогда и будем сейчас применяться. Никуда мы не денемся, раз захочем выживать, значит и будем идти в ногу, в ногу со временем. Вот объединение обязательно семей вот всех этих маток, там, то есть через пересилочные клеточки. И потом, и потом в банк маток. Или это может быть, допустим, обезматывание, обезматывание семьи, а потом подсадка всех этих маток в изоляторе. Допустим, уже такой в осенний период. Что-то вот этот момент я не помню, слышал я, нет? Да, вопрос правильный. Это матки, то есть банк маток рассчитан на микронуклеусы в основном. Там, где сохранились плодные матки, нет водки даже, а вот такие вот микромини. Берется безматочная семья, сразу же садятся матки плодные эти с нуклеусов по этим отделениям, по секторам. И накрываются непроходной решеткой, бесконтактной. И помещается сразу же в этот комбинированный отводок, или сборные или семья без матки. И они будут их кормить, потому что нет прямого контакта. Вот где собака зарыта. Вся изюминка в том, что показывает практика, первоначальный бесконтактный вариант, этот случай, ситуация, дает возможность их примирить, сохранить. Потому что плодная матка. Если бы, кстати, я вот говорил в ролике, тот, кто эти, кто приспособлен удел банка маток, пока они были в клеточках не проходящих, все было красиво, хорошо. Как только открыл решетку, то есть проходящих пчел, все, через сутки начался отход маток. Начали маток гонять там в некоторых отсеках, отделениях. Понятно, что пошли, пошли разборки. Пока они были через бесконтактный вариант обслуживания, то есть кормили через из хаватка в хоботок, было все нормально. Если продержать их дольше, но там еще тоже вариант он подселял из других нуклеусов уже в эту существующую семейку небольшую там где три матки спокойно жили уже даже через разделительную решетку то есть проходящие для пчел а предварительно были в бесконтактной ну и когда он потелил других маток также же нуклеосы объединял вот тут ну это конечно спешка нужно, нужно сразу все матки подошла Подошло время, допустим, там конец лета, когда уже пасека укомплектована матками, остались невостребованы. Вот выбирайте семью безматочную, или же сборный отводок делать с каждой семьей сильной по нескольку рамок, стряхнуть пчелу, все, семья, получился безматочный отводок или семья. И собираем маток от, со всех нуклеусов, помещаем в эти каждый свой отсек и в эту семью в эту безматочную семью это первый этап основной и так они будут сидеть до холодов в холода можно но я буду пробовать два варианта один рискну до весны оставить бесконтактным а другой перед холодами уберу но предварительно конечно они посидят месяц как минимум вот кормлении с хоботка в хоботок через трофилаксис. Но все нужно пробовать. Это наука для меня даже вот сейчас интересны такие моменты, когда пчеловодство становится не, не просто а как банкомат, но и на, на него смотрят. А здесь должен быть еще интерес. Я завтра же привьюсь маточек 20 25 сколько там потом облетится из них на эти цели пущу тогда Ну у нас у меня бывало и 6 октября облетались матки нормально все равно где-то остается трутить тем более сейчас он еще полную у меня кстати на удивление довольно быстро облетелись правда во многих отделениях, ну, на скорую руку я все это делал, там пчелы вообще не было, их разграбили семьи. А так за 12 дней облетелись матки, вот с последней партии, то, что я планировал. Так что, и казалось бы, трудня фактически в семьях я не вижу. Ну, и пользуясь случаем, если матководы сейчас кто слушает, я в записи, я это Зела сейчас записываю, наладили мы второй компьютер, компьютер параллельный и запустим Зела в записи. Пожалуйста, матководы, у кого есть свободные продажные матки сейчас, от этого сезона, я где-то минимум с десяток-два буду приобретать, потому что свои облетелись слабовато, но ну, поздно кинулся а те, что по две, укомплектую семьи. Так что для банка маток буду приобретать. Если у кого есть, предлагайте свои услуги, будем договариваться. Я говорил, говорил, оно не записывалось, оказывается. Говорю, один вот этот момент меня больше всего напрягает, вот эта глубокая зимняя оттепель, когда начинается пульца. Если бы еще пульцы не было, то ладно бы. А от пыльца начинается все, начинается активность в семье. Че, они что-то сделают с матками по-любому. Ну, по крайней мере, могут бросить. Ну Самое такое, что они могут сделать, это бросить. А если она затянется на две недели, то матка вряд ли выживет. Вот, вот этот момент такой, как-то бы его проскочить. Здесь даже ППУ не поможет у меня все пенопластовые ули, если пыльца пойдет. Ну что можно здесь в этом случае посоветовать? Пробовать зимовать в клеточках и контактных, и бесконтактных. Если у контактных, допустим, там они начинают и строительство, воскостроительство, и матка уже матку кормят, она активизируется в яйце кладки даже внутри изолятора то как это будет выглядеть в бесконтактном варианте. Ну, на вскид даже не могу сказать. Конечно, конечно, внесет коррективы это тепло. Если оно было хотя бы там на 2-3 дня, если на 2 недели, понятно, активность до 20 тепло, пыльца пошла, все это жизнь началась. Ну, конечно, в этом случае амшаник безальтернативный. Как-то будем, как-то нужно что-то делать, конечно. Спрашивать, вот, наверняка пчеловоды где-то где как-то выходят из этой ситуации. Южные регионы, уже видите, тепло поднимается по зимам, постепенно подпихает уже наши широты. Мы севернее. И то пророчат нам через 10 лет уже в южных регионах Украины пустыню. Понятно, что будет такая ситуация, когда зимы сократятся, либо отодвинутся, либо график сдвинется, как вот сейчас, до декабря, той нового года, плюсовая температура. А то бывает и до полянваря. А затем до мая месяца, так не весна, не лето, не зима. Тоже не особо приятное состояние для пчел. Все на ходу. Вот природе ума не ставишь. Наша задача только наблюдать и приспосабливаться, применяться, закрывать. Как-то сетки разворачивать на северную сторону литками. Тоже варианты. Затенять. Конечно, на две недели плюс 20 не затянишь.